Итак, заканчивая проецирование вектора на ось, давайте я сразу потреблю несколько важных, упомяну несколько частных важных частных случаев. Первый частный случай: вектор а параллелен и смотрит в одну сторону, называется сонаправлен оси. Второй частный случай. Вектор А параллелен, но противоположно направлен. Антипараллелен. Иногда употребляют термин оси. Наконец, третий случай. Вектор А перпендикулярен оси ОМ. Во всех из этих случаев существуют частные правила, как определять проекцию вектора на ось. Ну, и, кстати говоря, оно уже связано достаточно тесно с составляющей вектора на ось. Итак, вот первый случай. А и ось ОМ. Я буду писать только. Опускаем перпендикуляры по правилу. Вот берем что. Первую точку, последнюю. Чтобы определить составляющую, мы должны взять тот же вектор. Мы видим, что АМ в нашем случае точно стираем составляющую самому вектору А. Потому что они параллельны, имеют одну и ту же длину, поскольку это параллелограмм. Это напоминаю две прямых параллельных трети. Значит, образуется параллограмм. Итак, составляющая вектора на параллельную ось равна самому вектору. Проекцию, если бы я брал проекцию, я бы взял модуль этого составляющей и здесь бы поставил знак плюс, потому что иду от первой точки к последней по направлению оси. Второй частный случай. Вектор а параллелен оси М но он противоположно направлен. Опять опускаюсь первой и последней точки перпендикуляра. Вот первая точка, вот последняя. Значит, вот если бы я брал составляющую, я бы взял вот этот вектор. Мы видим, что эти два вектора абсолютно одинаковые. То есть составляющая вектора А на ось М равна самому вектору, неважно, как направлен эти, эти вектора. А вот проекция вектора А на ось М Уже будет чему равна? Длине этого отрезка, но со знаком минус Потому что от первой точки к последней Я иду против Направления оси Положительного направления оси Поэтому обратите внимание на разницу В результатах этих действий Составляющая это та же самая на, этот вектор, на эту ось Этого вектора А проекции различные числа, это два обратных числа, потому что поменялось направление, поменялось и поменялся и знак проекции. Эта разность, эта разница между этими двумя числами заложена, повторюсь, в самом определении проекции. Иногда авторы путают часто используют в качестве термина проекция, они употребляют термин для составляющей вектора. Но это общем-то, от невнимательности или из-за недостатка времени. То есть составляющая вектора это все-таки вектор. Проекция вектора это все-таки число. И они различаются. Вот вам, пожалуйста, пример. Ну и наконец третий частный случай, когда вектор m ось М и вектор А, что перпендикулярны друг другу. В этом случае составляющая является нулевым вектором, ну и проекция тоже является нулем, поскольку начальная и конечная точка проецируются в одну, длина отрезка нулевого равна нулю. Вот частные случаи проецирования вектора на ось. А теперь давайте мы Поговорим про правила действия с векторами. То есть свойства, свойства действий с векторами. Ну, например, свойства действий со сложениями. А плюс Б равняется B плюс А. Перестановки слагаемых. Правильно сумма не меняется. Далее сочетательный закон. Выполнять операции можно в любом порядке. Есть... Далее это относительно сложения. Пускай у нас будет число, например, такое k. Умножить на L число и умножается это все на вектор А. Так вот, результат операции тоже можно менять по последовательности операции. Можно перемножить сначала эти два числа, а потом вектор. То же самое это относительно умножения, а то же самое касается и э, сложения относительно умножения. То есть можно поменять действия в таком порядке. Ну, естественно, и вот это правило тоже у нас срабатывает. Здесь слагаемые уже вектора, в отличие от того случая, когда наверху я написал слагаемые числа. КА плюс b. То есть, вот такие операции можно выполнять достаточно спокойно. Далее, что касается умножения векторов. Давайте опять, опять свойства переместительности, да, коммутативности. А умножить на Б, скалярное, равно Б умножить на А. Обратите внимание, все эти свойства очень похожи на свойства с числами. Но не путайтесь. Потому что, например, векторное произведение уже не обладает этим свойством. Обратите на это особое внимание. Я даже уточню, что на самом деле, если вы переставляете множители, а умножить на b, вы получаете обратный, два обратных вектора. То есть вот этот вектор, когда вы переставили множитель, будет равен вот этому по модулю, но противоположно направлен, о чем говорит вот этот знак минусом. Ну и ряд похожих свойств. Например, если вы число умножаете на вектор, а потом все это скалярно, то есть получаете вектор и скалярно умножаете его на вектор, то можно сначала просто перемножить скалярно два вектора, а потом умножить на число. То же самое справедливо и векторного произведения. То же свойство касается и векторного произведения. Ну, и еще может быть ряд свойств. В частности, умножение сложи... слагаемых векторов можно поменять местами. Сначала скалярно перемножить, а потом сложить эти два числа. Здесь порядок. Сначала сложить эти два вектора, потом скалярно умножить на этот. А здесь наоборот. Сначала скалярно эти перемножить, потом эти, а потом сложить эти два числа. То же самое касается и векторного произведения. Да, пожалуй, важные свойства, которые употребляются. Частные случаи, но они очень важны. А умножить на b Скалярное произведение равно нулю. Ну, не считает, конечно, тривиальных случаев, когда один из множителей равен нулю. То есть, когда, значит, что значит? Значит, а равен нулю по модулю или b равен нулю по модулю. Но это тривиальные случаи. А вот это когда что? Когда вектор а перпендикулярен вектору b. Вот это достаточно важный случай. То есть, скалярное произведение равно нулю, когда эти два вектора перпендикулярны. И, собственно говоря, это и обратное тоже справедливо. Когда два вектора перпендикулярны, то их скалярное произведение равно нулю. Ну и, наконец, векторное произведение а на b равно нулю. Значит, опять-таки я исключаю два тривиальных случая, когда один из множителей равен нулю или оба. Ну или когда что а коллинеарен b. Неважно, они сонаправлены или противоположно направлены. Важно, чтобы они были на параллельных прямых вот вам пожалуй достаточно важные свойства векторного произведения ну и поскольку иногда это может понадобиться я просто напомню что существует такое знаменитое правило а на b на c вот в этом оно звучит так b а С, минус С А Б. А читается это правило вот таким образом Аб С равняется бац минус Сап. Ну, глядишь, понадобится господа инженеры и строители. Что касается элементов векторной, векторного анализа, то это тема отдельного разговора. Для этого, конечно, стоит все-таки сесть за учебники и посмотреть, как, например, дифференцируются векторные функции и так далее, интегрируются да и вообще аналитическая геометрия штука хорошая, господа. Берите учебник по аналитической геометрии, садитесь, знакомьтесь.